Добрый день, меня зовут Елена Герасимович, я доктор-акушер-гинеколог Медицинского Центра Гармония. Сегодня свои выходные я провожу, как всегда, в обучении. В последнее время мне очень интересен Facebook, Instagram, и тренды современных коммуникаций говорят о том, что доктор и в этом должен разбираться. Поэтому сегодня я учусь очень великолепного спикера и очень грамотного и интеллигентного человека это Сергея Кузьминкова и хочу выразить ему свою благодарность личную для меня стал понятен Фейсбук и я чуточку больше стала понимать как быть полезной своим подписчикам своей целевой аудитории в Инстаграм советую этот курс и вам, дорогие друзья спасибо, Сергей